В эфире самая Крововая. кровавая среди сэснах Рубрик программы которая называется эксперименты. После этого. как меня подписывали горбники, я вдруг задумался а, собственно, а почему кровь красная, а тебя голубая? Потому что ты моллюск, да? Шутка. Потому что ты голубой, да? Недавно, друзья, у меня же нет друзей. Вы Выскрываемся. Аккуратно проведем, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Во-первых, что ты мне сделаешь? Во-вторых, В-третьих, что, вторых, в что вторых, мне <соцентричные> сделаешь? Я в другом собственно говоря, доченька доченька. Права, Недавно права, ходил к начальнику. Здорово, начальник! Просил себе каплетки С Нет. С пирешкой. У этих зубных щеток это важно, есть, есть усики. И это пропуск в усики. Он должен достигнуть этого карандаша. <соцентричный> И еще через 12 часов он должен эй, эй, эй, эй, эй, этот карандаш такой. повалить. давай. Приготовились? Так, покажи, пожалуйста, правую руку. Блядь, а? он ебаный волшебник! Это... Вот он а? ан... а? антиударный. А? Это... А? Я хочу вам напомнить, друзья... Это вам не... это... это были тихонькие хаконьки понимаете? Это был не серьезный эксперимент, который показывает, как можно, да, Механическую энергию преобразовать в механическую, механическую в механическую, а потом опять в механическую, опять в механическую. О! Как?! Если вы думаете, что это какая-то магическая история, то магия вне хок-творюса Будьте добры, свет, пожалуйста, погасите, а то не видно нифига. Спасибо. Даже самый сосный белый гражданин и черный раб понимал, Ссаки свиньи пить нет. Пройдут суровые рабочие будни, и потом я наевнуть вас с шашлычком. Но так ли это просто? Приготовить правильный и вкусный шашлык. Просто нашу. так Поехали! Шашлык пахал Свиной шашлык делается из кислорода. Вот как это происходит. На секунду зазевался. И добрался. Похоже, папа учил сына соса и сад на руки и на дровишке. Почему мы получаем от зажаренного на огне маринованного сына такое удовольствие? Клель клеточный обладает двусторонней проницаемостью. Ица, Сом, Катя и Аня. Простите, турки, вот это совпадение. Одинаковые мобильники. Чай будет мясо, и потом займемся тюнингом. Был такой парень. И просто перебитый клейбор. Звали его. Лох, хейх, Антон, выдающийся, между прочим, голландский голландец. Так вот он сказал. Магнит Видите, дерево в колбе как будто потеет. Да, это жестко. вот это все искусственно. Настоящая кровяка из ткани только у футболистов.